Сегодня самый лучший день для тебя, ведь сегодня ты можешь начать жить иначе. Мой сегодняшний день начался с чашечки воды и с утренней пробежки, и я чувствую себя с ног сногсшибательно. Самое главное – любить себя. Любовь к себе начинается прежде всего с заботы о своем теле. Наше тело – это храм для нашей души я сказала стоп вредным продуктам, чай, кофе, сахар, соль, масло, булки, все давай. Теперь я буду питать свое тело только свежими фруктами, овощами, полезной рыбкой. Спорт дает так много сил и энергии, что не воспользоваться этим даром просто глупо. Пятиминутная пробежка, заряд бодрости, энергии, счастья. Вот он, вечный источник радости и удовольствия в жизни. И это всегда рядом с вами. Как бы вам ни было плохо, с вами может не оказаться друзей, хорошей музыки, но с вами всегда есть ваше тело, которое поможет вам воспрять духом. Просто встань и беги. Просто встань и танцуй, и твоя жизнь изменится раз и навсегда. Ты больше никогда не будешь прежней. Сегодня и навсегда ты будешь счастливой. Я тебе это обещаю. Вставай и двигайся вместе со мной.